Всем привет! Вы смотрите Универньюз, студия Анна Глазунова. Я расскажу вам о самых ярких новостях студенчества. и так сегодня в выпуске. Ильшат Гафоров провел встречу с представителями акционерной финансовой корпорации. Система. Научный десант КФУ продолжает свою просветительскую миссию в городах Татарстана. В Мамадыше прошла просветительская акция Научный десант КФУ. Казанский университет посетили представители публичного акционерного общества ⁇ Акционерная финансовая корпорация ⁇ Система ⁇ Все подробности смотрите в следующем сюжете. С визитом в Казанский федеральный университет прибыли представители публичного акционерного общества ⁇ Акционерная финансовая корпорация ⁇ Система ⁇ в Голубом зале КФУ состоялась встреча с ректором Казанского университета Ильшатом Гафуровым. Гости ознакомились со структурой университета, а также приоритетными направлениями развития. Переговоры были направлены на определение перспективных направлений взаимодействия для последующего заключения соглашения о сотрудничестве. После презентации возможностей Казанского университета ректор КФУ обозначил основные направления, в рамках которых можно развить взаимовыгодное сотрудничество. Поскольку у нас есть клиника, мы готовы были бы рассмотреть возможности и предложения по вашим стандартам работы. И второе, вот проводить переподготовку наших медработников, врачей тоже в каком-то в одном центре по тем же стандартам. Нам очень важно, чтобы была сформирована общая такая корпоративная культура в этой области. После встречи с руководством вуза гости отправились на осмотр лабораторной и клинической базы университета. В программе визита посещение лабораторий в корпусах на улице Парижской коммуны и улице Волкова, а также главного корпуса университетской клиники КФУ. То, что мы увидели, ну на самом деле поражает. Такого в России нигде нету, и этот опыт надо перенимать. И мы сейчас как раз проводим переговоры вот за соседними дверями о потенциальных видах сотрудничества, как по генетическому направлению, так и по клиники новых методов лечения, мы называем этот центр инновационной медицины. Этот может быть очень интересным совместным проектом, который мы будем развивать совместно между компанией MITI и Казанским университетом. Был очень приятно удивлен тому, что я увидел. Это высокая наука, высокая медицина. К этому должна стремиться каждый регион и каждая университетская клиника. Валерия Амруатова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Научный десант КФУ продолжает свою просветительскую миссию в городах Татарстана. О прошедшем образовательном интенсиве в наш следующий сюжет. Очередной точкой в рамках просветительской акции «Научный десант КФУ» стал нефтяной город Татарстана – Альметьевск. 1 ноября площадку детского технопарка «Кванториум» посетило около 700 школьников города. Это не новодел. Наш университет имеет давнюю традицию проведения подобных мероприятий. Это еще было заложено во времена, когда ректором был Николай Иванович Обачевский. Это было 200 лет назад. То есть просветительская работа это всегда находилась в традициях нашего университета. И, как вы знаете, в этом году мы отмечаем 215 лет. Это наш праздник, это наша гордость, и мы хотим ей поделиться, в том числе и со школьниками, выпускниками школ нашей республики. Программа научно-популярного мероприятия по традиции оказалась богатой на образовательное содержание. Интерактивы здесь представили собой экономический диктант от Института управления экономики и финансов, квест «Соберись в маршрут» от Института геологии и нефтегазовых технологий, игры и викторины от Музея истории КФУ, консультации психологов и многое другое. Благодаря Интерактиву, представленному Институтом филологии и межкультурной коммуникации участники смогли постичь азы и тонкости китайской каллиграфии. За короткое время гости смогли узнать обо всех изысканиях в мире науки. Я смотрю на сегодняшний момент, что, что ä, при входе дети пока еще не до конца понимают, что будет э, за э, этими дверями. Но уже если посмотрим те, кто, те, кто выходит, глаза горят. Если посмотрим э, те э, классы, те аудитории, где сейчас проходят занятия, Мастер-классы. Мы видим, что там есть живое общение, там есть и смех, и эмоции всевозможные. Это говорит о том, что действительно у нас все получается. Все желающие имели возможность послушать лекции преподавателей. Первым выступил доцент Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Владимир Силантьев. С темой геология, эволюция, катастрофы, кто кого. Ребята убеждены, что профессия геолога никогда не устареет. А потому актуальность выбранной темы неоспорима. В будущем я хочу стать геологом. Мне очень интересна эта профессия. Она перспективна и рентабельна. А сейчас у нас появляются все новые и новые способы добычи и разработки месторождений, поэтому эта профессия никогда не устареет и всегда будет актуальной. Также внимание гостей приковали такие лекции, как «Война полов» от заведующего кафедры биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии Ильгизара Рахимова, а также «Вся правда о психологии» от доцента кафедры клинической психологии и психологии личности Института психологии и образования КФУ Ильдара Абитова, где было развеяно множество популярных мифов. Цена то, что преподаватели университета приезжают непосредственно в отдаленные места, рассказывают о том, что есть, дети видят студентов, видят преподавателей, в общем-то они привезли новые какие-то технологии, а о них они могут увидеть. Очень интересные лекции. Школьники также смогли узнать ответы на вопросы о поступлении и обучении в Казанском университете от приемной комиссии. Очень многие поступают в КФУ, потому что направлений там очень много. Некоторые мои знакомые поступили в этом году туда, и им нравится, они довольны. Они не говорят, что учиться там трудно, еще как-то, им нравится. А мы напоминаем, что проект охватит все районы Татарстана. Куда направится научный десант КФУ далее? Оставайтесь с нами. Валерия Муратова, Олег Апачаев, Универньюс. В Мамадыше прошла просветительская акция «Научный десант КФУ». В мероприятии приняли участие студенты и преподаватели Елабужского и набережно Челнинского институтов Казанского федерального университета. Подробности смотрите далее.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 О том, что еще произошло в Казанском федеральном университете, смотрите далее. В концертном зале КСК «Уникс» КФУ прошел традиционный для IT-лицея концерт «Посвящение в лицеисты-2019». Насыщенная программа, заводные танцевальные номера, музыкальные композиции в исполнении студентов и лицеистов. И все это в потрясающей театральной постановке «Волшебники изумрудного города». С выступлением в большую дружную команду лицея поздравил и пожелал больших успехов, отличных оценок и новых интересных проектов проректор по образовательной деятельности Казанского федерального университета Дмитрий Таюрский. В заключение мероприятия лицеисты произнесли клятву, которую зачитал президент Совета лицеистов Руслан Тухватуллин. Также вновь испеченные лицеисты исполнили гимлицея. 3 ноября в Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета прошел чемпионат по решению геологических кейсов. Участие в нем приняли более 100 школьников с 8 по 11 классы из Республики Татарстан и со всей России. Оценивали юных геологов не только профессорско преподавательский состав КФУ, но и приглашенные эксперты, представители нефтяных компаний. Кейс-чемпионат проводится совместно с Министерством образования и науки Республики Татарстан при поддержке фонда выпускников «Экология, геология, нефть» и «ПАО «Татнефть». Все участники по итогам чемпионата получили призы и памятные подарки. На этом у меня все. Не забывайте смотреть нас в социальных сетях и не пропускайте свежие выпуски Универньюз. Еще увидимся. Пока-пока.